Пять вопросов, которые нужно задавать, если вы хотите счастливые отношения. Здравствуйте, мои дорогие. В первую очередь нужно понимать, что отношения это всегда серия испытаний. То есть многие думают, что вот мы замуж вышла, все, белопласа. Вот он должен меня понимать, он должен меня там предугадывать, он должен, должен, должен. Он думает точно так же, она теперь моя жена, она должна, должна, должна, а она... в реальности получается все наоборот. Один другого не понимает. Это как два человека начали играть в игру, но у каждого свои правила. То есть женщина ждет, что мужчина вот это додумается, мужчина ждет, что женщина вот это додумается. В реальности никто не додумывается и получается только проблемы из всего этого. И вот сегодня я приготовила для вас вопросы, которые вы можете задать своему партнеру. И это очень сильно улучшит ваши отношения. Вы начнете как можно больше друг друга понимать. И еще один вопрос, да, даже, наверное, шестой вопрос. Можно будет сказать, что нужно как можно чаще в ситуациях, когда вы общаетесь, задавать вопрос. Что ты этим хочешь сказать, что ты имеешь в виду когда ты сказал вот это? Когда я первый раз э, задавала такие вопросы, мне казалось, что мне все понятно я своего мужа вижу насквозь и э, как бы ничего нового он мне не скажет только то что я и так без, без него понимаю. И мне казался этот вопрос супер глупым. Но когда я его все таки пересилила себя и начала задавать, и когда муж мне отвечал то, что он имеет в виду, я поняла, что я его не знаю совсем, что мы прожили уже несколько лет, а я только теперь на этом вопросе начинаю осознавать, кто он, как он думает, что он чувствует. Это очень-очень круто. Так что используйте. И следующие пять вопросов, да, к которым подходим. Что я могу сделать для тебя, чтобы ты чувствовал себя счастливым? Почувствовали? Второй вопрос. Как я могу помочь тебе, когда тебе плохо? Как я могу поддержать тебя, если тебе плохо? Как мне лучше просить, когда мне чего-то хочется? Какие плюсы и минусы ты видишь во мне? Чему мне стоит поучиться, на твой взгляд? Что мне улучшить да, в наших с тобой отношениях? Что ты ждешь от меня? В каких ситуациях, какие поступки ты ждешь от меня? Да? Даже больше рождается уже вопросов, но основные вот в таком ключе. Да? То есть попробуйте законспектировать себе эти вопросы и обязательно-обязательно позадавать в ближайшее время своему мужу, мужчине, другу, жениху. И посмотрите, как будут дальше складываться ваши отношения. Потому как вот эти вот напрасные ожидания, они иногда растягиваются на всю жизнь. То есть женщина там 80 лет, она всю жизнь ждала, что мужчина скажет, давайте я помогу полы помыть, или там постиранное белье из машинки достану, повешу. И она живет вот в этих надеждах, что он додумается, когда-нибудь так скажет. Но чем больше лет проходит, в ней накапливается обида, что не догадался, не сделал этот поступок, не помог. И она накапливается, накапливается, накапливается вот этой обидой, и в конечный момент происходит вот этот взрыв, и женщина превращается в фурию, да, и хочется все рвать, метать, и из этого только скандалы и проблемы возникают. Поэтому лучше не жить вот в этих ожиданиях, а стараться вовремя постелить соломки в ваших отношениях, стараться посмотреть, может быть, даже вести такие переговоры, рассказывать мужчине, что вы подумали, когда вот он сделал тот поступок, а он пусть скажет, с какой идеей он делал этот поступок. И вы понимаете, что вы совсем по-другому думаете, не так, как мужчины. И что мужчины не думают, как женщины. Это вот реально две разные планеты из разного теста сознания. И все это как разные полюса. И вот важно эти полюса осознавать, что мужчина не поступит так, как думаем мы, женщины. Женщина не поступит так, как бы хотел мужчина потому что по-другому думаем. Очень-очень важно это все на практике использовать. Не просто знать, а использовать. И пусть ваши отношения становятся более теплыми, более доверительными, более понятными для вас, что немаловажно. Ну и по традиции ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии, которые э, вам хотелось бы написать, да? какой из вопросов вам понравился сегодня больше всего, с какого вы начнете использовать сегодняшнюю практику. И увидимся в следующем видео. Я с вами не прощаюсь.